Здравствуйте! В этом видео мы рассмотрим модуль Spread Tape, использующийся в торгово-аналитической платформе ATAS для визуализации объемов, соответствующих каждому значению спреда. Итак, открываем программу, выбираем Spread Tape. Перед нами появился список инструментов для торговли. Вы выбираете инструмент, который интересен вам. Я же для примера возьму фьючерсный контракт RTS. Выбрали. Появился непосредственно сам счетчик Spread Tape. Состоит он из 7 столбиков. Давайте разберем их по порядку. Первый столбик ⁇ время. Это время, соответствующее нужному спреду. Следующий столбик ⁇ биды. Это цена, где располагался бит. Далее идет бит-трейд-сайз. Это объемы, проторгованные по стороне бит, то есть рыночные продажи. Следующий столбик ⁇ битвин-трейд-сайз. Это объемы, проторгованные внутри спреда. Далее идет... ESK Trade Size – это объемы, проторгованные по стороне ESC, то есть рыночные покупки. Следующий столбик ASCII – это цена, где располагался ASCII. И последний столбик Delta – это суммарная цифра между объемами, проторгованными по бит и ESC за все данные находящиеся в счетчике. Ниже находится кнопка Freeze. Нажав на нее, мы остановим прием новых данных, то есть заморозим ленту. Нажав правой кнопкой, перед нами появится контекстное меню, с помощью которого мы сможем изменить рабочий слой, изменить инструмент, закрепить наш счетчик поверх остальных окон и сменить цветовые настройки наших данных в счетчике. Также функция изменения цветовых настроек и закрепления нашего счетчика дублируется в верхней части окна. В заключение хочу сказать, что данный модуль является промежуточным инструментом анализа между классической лентой принтов и кластерными графиками, футпринтом. Он показывает распределение объемов в каждом конкретном спреде. Такой способ отображения ленты полезен тем, что более наглядно показывает баланс между покупателями и продавцами, и на какой стороне находится инициатива. На этом наше знакомство с модулем Spread Tape закончено. Удачных вам сделок. До свидания.